Итак, всем добра, ура, игра вновь приветствует вас, друзья, и с вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в совершенно новую игрушечку под названием «Волхеем». А, это выживалка-песочница в сеттинге скандинавской мифологии, где нам предстоит отправиться в огромный фэнтезийный мир и с нуля построить себе жилище и принять участие в напряженных а, боях. Как мы видим, игрушечка, ребятки, вышла, и уже здесь доступен у нас, и уже доступна у нас здесь русская а, локализация. Ну что ж, давайте, ребятки, вместе посмотрим на возможности и геймплейчик данной игрушечки. А ты, мой дорогой зритель, сделаешь для себя выводы: стоит ли играть в эту игрушечку в 2021 году или же, а нет, выбор персонажа, ну что-то я пока не вижу никакого персонажа, возможно мне нужно нажать на кнопочку а, новый, да друзья, совершенно верно, я был прав выбираем новый и нам предлагают создать нового персонажа какого же пола мы будем, конечно же мужского, пускай брутального а, стиля будет такой наш чувачок значит цвет кожи у него, естественно, будет пускай посветлее немножечко, да-да-да чтобы его лучше было видно в темноте по крайней мере, да, как минимум а дальше, ребята идем к причесочке, без волос или же с волосами. Да, пускай будет вот такой вот металюга, да, с длинными волосами нам вполне а, подойдет. Без бороды или же с бородой. Да, пускай, ребят, будет лесоруб. Мы же все-таки из леса выходим, а стало быть, тогда у нас должна быть густющая бородища. Цвет волос у нас, пускай, будет темный. И глубина цвета, пускай, у нас тоже будет а, черная. Да, ребятки, вот такой у нас лесоруб получился замечательный, я считаю. Вводим имя. Единственное и неповторимое по-другому быть а, не может. А Как-то немножко Кривовато получилось, шрифтец мне, если честно, не нравится Но и ничего страшного, ребятки Да, выбрали мы, значит, себе-себе все параметры И нажимаем на кнопочку Готово Я так понимаю, сейчас нам уже можно начать Либо же подредактировать своего персонажа Черт возьми, что на нас одели, ребятки Какие-то лохмотья на нас одеты Вообще, ребятки, мы в одном... Рванье. Так, ну что ж, давайте Посмотрим, какой нам а, мир Предлагает выбрать игра. Я так понимаю Названия мира еще нет а, Возможно, даже здесь присутствует Процедурная генерация мира за, Если есть здесь а, зерно Давайте, ребятки, выберем имя Например, назовем его Ура! Игра, да. Это наш мир, здесь мы а, Живем. Минимум 5 символов Я ввел гораздо больше. Ну и зерно Пускай остается таким, какое оно а, Есть. Ребятки, создаем наш мир И, конечно же, давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Либо новую игру начать, либо начать. Новый мир, я так понимаю, сделать. Запустить сервер, сервер сообщества. Ну, мы, ребятки, просто начнем, ребят, новую игру. Начинаем. Погнали! Посмотрим на геймплейчик вместе с вами. Зритель, дорогой, мой любимый, уважаемый, как? Ты еще не поставил лайкосик? Так сделай это, пожалуйста, пожалуйста, по-братски сделай это. А братишка Scratch будет продолжать радовать тебя крутыми годными видосами в мире игровой индустрии. Итак, у нас прошла загрузочка и смотрим стартовый вступительный демо ролик давным-давно все отец Один объединил миры. Он поверг своих врагов и заточил их в десятый а, мир. Затем он об, обрубил ветви, которые соединяли эту тюрьму с мировым древом и оставил ее дрейфовать в изгнании. На протяжении веков этот мир пребывал в спячке, но он не исчез, пока таяли льды, возникали, исчезали царства десятого мира без присмотра богов. Когда Один услышал, что его враги вновь набирают силу, окинул он взглядом Мидгард и послал своих Валькирий отыскать в нем величайших воинов. Мертвые они Возродятся а, вновь, да, ребятки Все в сеттинге скандинавской мифологии Тут у нас и Один, тут нас и Мидгард Все как из Тора, да, если кто Смотрел такой фильмец, там тоже есть и Один Там тоже есть и Мидгард, поэтому, ребятки Только так, а, пока такие у меня ассоциации С этим, ой, мы на птичке на какой-то На гигантский летим, ни хрена себе, вот это Начало, такого начала я, конечно же Не ожидал, вы смотрите, ребят, нас несет Какая-то здоровенная птица а, В своих огромных когтях и куда же она нас принесет-то, ребят, пока я не знаю Мне нужно, наверное, катапультироваться самому Или как? Давайте, ребят, попробуем по взаимодействию. но я так понимаю Взаимодействовать нам тут сейчас никак нельзя Приблизиться, я бы приблизился, но тоже К сожалению, ребятки, нельзя приблизиться Потому что, потому что Не позволяет мне игра И я так понимаю, да, нас выплевывают Прямо здесь, нас выкидывают Прямо тут, приветствую, воин, говорит нам Птичка, ну что ж, здрасте, здрасте я весь такой мокрый, я весь, ребятки, промозглый до костей, черт возьми, как же мне нехорошо. Но, похоже, погодка налаживается, у нас солнышко начинает светить, и все у нас сейчас образумится, я в этом более чем уверен. Так, давайте, ребят, подойдем к этой, значит, птичке и поболтаем с ней на Е. Привет, говорит она, воин. Добро пожаловать в 10-й мир, воин. Я, Хуген, Пас послан сюда, чтобы сопровождать вас в ваших путешествиях. Мегалиты окружают вас, это жертвенные камни, они олицетворяют павших... Которые, которых вы должны убить, чтобы попасть в Вальгалу. Хм, интересно. И все, собственно, да, это все, что мне нужно с тобой обсудить. Про, про камни про какие-то просто и все. Так, давай посмотрим. Я принес а, весть. Ну-ка, расскажи-ка, что за весть. Птичка ты, ворона. Этот камень а, вегвизир. один повсюду, один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателей на пути к павшим. Если присмотреться, этот камень откроет место а, призыва Эйктюра а, вашей первой а, жертвы. Вам нужно хорошо вооружиться, прежде чем попытаться победить это могущее а, чудище. Так. А чем мне вооружиться, я так и не понял. Ты мне дашь что-нибудь, чем вооружиться-то можно? Ну что ж, мы как бы рисковые, настоящие скандинавские парни, да, жесткие. Мы сразу же попробуем сейчас вызвать этого парня. А, но я хотя по карте могу его отследить. Вот, Эйк Это тот самый монстр, которого нам нужно... А, отметить место, да, я, ребят, отметил это место Вот тут у нас Эйктюр а, То есть я-то думал, он прям здесь пока окажется, но нет а, Надо, ребятки, взаимодействовать Надо потихонечку начинать а, познавать этот а, мир На первый взгляд, как, как ребятки, собственно, и называется наша сегодняшняя серия На первый взгляд, игрушечка достаточно красочная Ой-ой-ой, это кто такие? Так, секундочку, а мы драться-то можем? Давайте, ребят, в рукопашную Во, пошла жара Пошла жаришка. Сейчас мы будем этих кабанов раскидывать налево и направо в рукопашную. Так, иди сюда. Ой-ой-ой, с двух сторон, ребята, они нас, атак нас атакуют. Так, один готов, по всей видимости. Один кабан у нас откис, новые предметы. И еще одного, давайте... Ой-ой-ой, кабаны, ребят, нас кабаны загрызли, просто-напросто а, загрызли Ну, я так понимаю, мы находимся возле места нашего спавна И сейчас мы здесь появимся и продолжим Совершенно верно, только в этот раз я, похоже, появился вообще голый Вот он, ребят, мой мешочек, который нам нужно забрать и посмотреть а, Забрать, собственно, предметы и, наверное, все-таки их на себя а, нацепить Где наш инвентарь, собственно говоря? Вот Холщовая туника, а, как ее можно экипировать и куда вообще, не пойму. Где наш персонаж, где инвентарь нашего персонажа, тоже пока что, ребят, непонятно Первый раз запускаю при вас и при вас все, ребятки, смотрю, показываю и рассказываю без какой-либо подготовки Так, активные эффекты, это что такое, прыжок, это у нас навыки наши, ребят, развиваются, трофеи И это, я так понимаю, ПВП выключен, ПВП урон включен А где же у нас крафт, ремесло, есть колчевая туника, ну как ее одеть-то? Опа, просто-напросто мы нажали на нее правой кнопкой мыши, и наш персонаж ее сам а, делал. У нее, наверное, есть какие-то параметры. Вес 2, качество 2, прочность, уровень ремонтной стойки и броня. Блин, как же хорошо все-таки, что игра уже переведена на наш а, язык, и можно не париться и сразу разбираться, что здесь и а, к чему. Так, ну что ж, давайте потихонечку, ребят, прокачиваться. У нас есть факел которым мы можем вооружиться и факелом, кстати говоря, можно дамажить. Давайте, ребят, попробуем с кабанами сейчас с факелом а, постражаться. Возможно, нам это а, поможет. Но факел а, в основном предназначен для того, чтобы в ночное время что-нибудь освещать. Вот тут, кстати, есть а, гриб. Да, ребятки, здесь также можно подбирать. Так, давайте, ребятки, с птички побазарим. Она все-таки у нас тут проводник. И она нам объяснит, что к чему. Давай побазарим с этим а, пернатом, с этим нашим, а, значит пернатым другом, вы нашли чем перекусить, поешьте скорее, чтобы улучшить свое здоровье и выносливость, а помните, что вскоре вы снова проголодаетесь, поэтому старайтесь всегда иметь на готове хотя бы пару разных блюд, зачем разных, если я могу одним и тем же питаться, так секундочку, это что, можно уже есть, где я проголодался, секундочку, так, ну я вроде бы гриб съел, сырой гриб, если я съел, да ну нафиг, я же могу травануться с этого. Так, малина. Ягода-малина. Так себе манила. Жертвенный что-то там давным-давно. Чего? Да, это, ребят, какой-то еще камень, я так понимаю, с каким-то тоже... Офиген, офигенным особым, а, особым назначением которые мы а, в процессе сможем активировать и как-то взаимодействовать но пока я так понимаю мы еще слишком малы для того чтобы здесь что-то делать давным давно корону ну как-то быстро здесь пишут, я не успеваю все читать поэтому ребят на паузе прочитайте там все будет понятно и а, ясно так это что такое камыш камыш нельзя собирать водичка стоит ли мне сейчас в водичку лезть или нет я не знаю давайте попробуем понырять мы нырять то здесь можно нет так, навык улучшен, плавание, ой-ой-ой, не зря я все-таки поплыл, а потому что реально а, даже от этого у нас улучшаются наши а, навыки, опять эта птичка принес, прилетела и принесла нам весь, давайте, ребята, спросим ее, что тебе надо, пернатый мой друг, давай рассказывай, а, вам принесен смертельный, а, вам нанесен смертельный удар, где это, не вижу Каждый раз, когда вы повержены, повреждены ли, повержены, да, небольшая часть ваших, ваших способностей и вещей будет потеряна на месте. Если вы хотите перемещаться домой с любой точки, вы, я бы порекомендовал построить кровать. Ого себе, и как? Мышь один атака. Так, подсказочки, кстати, смотрите, были. Ну, куда делись? А как построить кровать, ребятки? Я вообще не понимаю, как здесь, чего э, делать. Ну, надо, я так понимаю, создавать что-то вот в этом вот э, меню. Но у меня, как говорится, пока что доступа к нему э, нет. Ну что ж, давайте попробуем с факелом, как у нас получится с этими монстрами воевать. А ну иди сюда! А ну разбежались все по-бырому! Вот так вот с факелом-то, конечно, гораздо лучше. Смотрите, у нас боевочка идет. Новый материал, хвост Никса какого-то мы добыли. Сейчас так, грибочек. Собираем грибочки. Так, мы не туда, кажется, зашли. Мне нужен грибочек. Просто-напросто грибочек. Не дают мне взять грибочек. Элементарных вещей не дают мне сделать. Так, давайте, ребят, проходим дальше. Это что за палка? Ветка. Можно, кстати, подбирать ветки. Ага, строительный материал. Камень. Ага, я так понимаю, это тоже строительный материал. Забираем его. Так, это что такое? Тоже камушек Да, ребят, надо смотреть под ноги Надо все, как говорится, везде чекать под собой И тогда мы будем а, при ресурсах Еще один камушек. Замечательно Это что, тоже веточка пойдет нам В строительстве нашего дома Так, ну что, говори, пернатый друг, что дальше мне можно сделать? А, проверьте свой инвентарь Большинство предметов необходимо создавать Так как вы только а, что недавно покинули Мидгард, вам придется вспоминать Истинную форму вещей Просто собирайте все предметы и я уверен, что все Вспомнится. Мой младший брат Мунин Сказал мне, что можно сделать каменный топор Из древесины и камня Блин, ты вообще просто мыслишь логически Птипернатый ты, мой друг Давай попробуем, создадим уже что-нибудь О, так я, ребятки, все-таки и был прав Что как только мы собираем нужное количество ресурсов У нас здесь, в правой части Откроется крафт-меню Где мы сможем создавать какие-нибудь а, Предметики В данный момент древесина 5, камень 4 Ничего мы создать не можем Надо просто походить, ребят, по окрестностям Нам необходимо сейчас камни набрать, нам необходимо дерево а, в свободном доступе у нас этих ресурсов здесь достаточно. А, также, ребят, не забывайте подходить ко всяким кустам. Тихо-тихо, кто то агрится на меня? Ты кто такой? Ты, блин, лягушка зеленая? А ну иди отсюда! Я тебя сейчас факелом как огрею по башке. Во, все нормально, ребята, работает. А, сила факел, факела оправдывает себя по максимуму. Как видите, работает, черт возьми. Два удара, восемь дырок, и этот парень снова идет к себе в колодец. Так, ну что ж, друзья, дальше собираем камушки. А, камушки нам пригодятся, да, нам нужно сделать как минимум сейчас Хотя бы обычный какой-нибудь каменный топор Блин, я же здесь был уже, кажись, да? Я здесь был, и вот этих типов уже я, по-моему, гасил Но они тут снова резаются постоянно, да Тем самым они дают нам возможность прокачаться Так, хорош кусаться, а! Да, ребят, смотрите, они кусаются и наносят нам а, незначительную часть урона Так, я все-таки гриб подберу, наверное Я все-таки подберу этот гриб И давайте попробуем малиной закусим Сейчас мы здоровье у нас же восстановление идет, да, здоровье вот с этих штук. У нас есть кусочек мяса, сырое мясо, но я думаю, что его лучше поджарить. Это что такое? Это гриб. А, я думаю, что лучше всего сырое мясо поджарить, и тогда у нас, и тогда нам будет гораздо а, кайфовее с этого, когда мы будем его употреблять. Так, ну а мы пока что, ребята, идем в поисках. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас ресурсы на топор. Древесина надо дойти. Нам не хватает сейчас древесины. Так, парнишка. Ты чё, как у нас дела вообще? Давай рассказывай. Ну что, не взлюбила тебя твоя судьба, да, снова тебя выкинула куда-то на необитаемый остров. Приходится снова начинать все с нуля. Но, в принципе, нам не, привык, не привыкать. Мы же скандинавские, жесткие мужички, поэтому нам, друзья, все по плечу. Сейчас мы все организуем. Только осталось нам найти несколько каких-нибудь палочек, которые позволят нам а, в дальнейшем развиваться. Так, вручную нельзя? Нет, нельзя. Давайте тогда будем искать где-нибудь ветки. В лесу по-любому есть ветки, но надо их найти. Но как бы мне не найти проблем на свою жопу, да, из-за э, нехватки уровня, меня могут сейчас взгреть здесь э, любые вот эти вот олени, кабаны и прочая утварь, ут, прочая зверюга, которая здесь мне попадается. Она меня может просто-напросто взгреть, я аж аллею от такого приема. Вот, смотрите, кто такой? Ты чьих будешь, родной? Я пока не собираюсь с тобой вступать в битву, нет, мне кажется, ты очень жесткий. О! Бег улучшил, отлично, я просто-напросто здесь шастаю в поисках деревяшечек, да Это похоже был, ребят, какой-то ли... старичок-лисовичок, да Ему не понравилось, что мы собираем его деревяшечки, камушки, смотри, что делает, а Смотри, что делает, еще и в жаб... жабеныша с собой позвал Ну вы что, вообще, что ли, охренели? Я один, а вас двое, так нечестно Ну что, попробуем вступить с ними в схватку, у меня еще есть факел Сейчас мы надаем по мозгам вот этому, типу. на, получай, двух ударов, отлично Ребят, факел, конечно, на начальном этапе такое нормальное оружие Которая просто ваншотит всех этих типов Да, дымовеныш отстал или нет? Так, домовой, Похоже, придется тебя тоже взгреть Да, ты не, ты, ты не понимаешь, на кого нарываешься? А ну иди сюда, ты! Кусок ты, дерева. Сейчас дерево у меня еще больше станет Гори в аду! Отлично! Я ему, ребят, говорил, он не понял, да, он нам, на, он нам дал новый чертеж а, факела. Ну, в принципе, стандартных мобов мы раскидываем пока что на раз, одной левой, поэтому ничего здесь сложного а, нет. Давайте, ребят, будем смотреть, так, нет потери навыков пока что. У меня там, смотрю, в правом верхнем углу какие-то данные. А, есть, друзья, карта, по которой мы можем а, понять, что мы находимся, видимо, на планете на какой-то. Смотрите, у нас планета есть, типа, солнечная система, планета. Да-да-да, вот столько мы уже здесь А, вот это вот расстояние, которое мы сейчас видим Это то расстояние, которое нас несла а, птичка Помните, да, вначале она нас несла и вот сюда вот принесла Да, мы пролетели в принципе немало А на карте это расстояние отображается вот так, ребят Карта достаточно большая, как я погляжу И вот то место, где мы сейчас бегаем, мы еще ни нихренашечки тут не открыли Кроме как одного значка какого-то монстра Которого нам надо а, убить Так, ну что ж, друзья, приступим к главному Мы забыли, ребята, о главном Нам нужен каменный топор а, Нам нужно его, конечно же, создать да. Игрушечка, ребятки, новая, игрушечка очень свежая Но, несмотря на все это Она достаточно сочно смотрится Как вы, ребятки, сами, наверное, уже успели убедиться Достаточно сочно она смотрится И мне хочется, конечно же В этом мире оставаться Гораздо на дольше Давайте, ребятки, попробуем все-таки в деле наш топор на двое у нас включается опа отличное решение где наш пернатый друг будет ли он мне сейчас помогать или нет я не знаю но в принципе с топором то я уж как-нибудь и без него разберусь давайте попробуем ребятки рубанем вот это дерево я надеюсь можно это сделать бабах так лучше навык рубка древесины. замечательно еще разочек так и сколько же ударов то надо чтобы ты упала древесина не понимаю пока что пока что 10 8,3, я так понимаю, это цифры урона У нас сейчас вылетают Но я так понимаю, мы рубим древесину Сейчас, да, рубка у нас растет Хорошо пошла, хорошо Вот туда бы его, нет, нет, нет, не туда ты пошла А я хотел тебя в другую сторону Так, при рубке деревьев у нас Возникают вот эти лесовички Которые нас пытаются нагнуть А ну иди отсюда, хрен Ты мне не интересен, мне интересна твоя древесина Давайте, ребят, не забываем забирать то, что из них выпадает Из этих парней выпадает ингредиент смола Я так понимаю, он нам пригодится для создания каких-нибудь факелов Так, а вот эту древесину, которую мы сейчас только что повалили Мы, наверное, ее можем в дальнейшем как-то э, рубать Да, давайте попробуем Так, раз Ну-ка, иди сюда Что-нибудь можно себе делать, нет, с этой упавшей древесиной? Или она не, не до конца еще упала? Бревно так, давайте, ребят, дальше пробуем. Я пока что не знаю, но я просто-напросто по опыту из каких-то подобных игр, выживал. я знаю, что упавшее дерево, да, можно разрубить еще как бы на части, но я смотрю, как, чем дольше мы рубим, тем больше ломается... Ой-ой-ой, еще и по нам урон нанесла, ничего себе! Вы посмотрите, реально мы аж кровью, смотрите, харкать начали, офигеть Из нас вылетели тонны крови, да, я так понимаю, все-таки надо осторожнее с этими бревнами Потому что эта игра в первых, во-первых, песочница, во-вторых, это выживалка Где нам стоит следить все-таки за своим уровнем голода, да, ребятки, кто еще не в курсе Я вот там, смотрите, внизу заметил, что уровень голода у нас вот там, видите, вилочка такая в левом нижнем углу экрана Это а, то, как сильно мы проголодались И рядом, я так понимаю, это количество здоровья Так, вы задолбали, лесовички Сейчас я, похоже, сам буду топором вас Обрабатывать. Иди сюда. Ну, иди сюда, не бойся. Не бойся, я тебя не трону. Только топором раза два сейчас тебя на -на накерну Разочек. Нако, идися. Ну-ка, нака, получай-ка. Слушайте, факелом гораздо эффективнее с ними биться. Ну и топором тоже, в принципе, можно. Так, ребят, продолжаем дальше рубать дерево. Наша основная миссия это нарубить немножко древесины. Так как нам нужно построить хотя бы кроваточку для того, чтобы можно было нормально перемещаться. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это хорошо, мы расхреначили сейчас. Да, вот это было знатно. И тут, я так понимаю, вторая часть этого дерева. Тоже, ребят, забираем все. Я пока не знаю, сколько наш персонаж может таскать по весу. Много можно съесть еще кусочек. В смысле, мы типа проголодались или как? Так, давайте, ребят, подбираем всю древесину Древесина, кстати, подбирается автоматически, как только мы по ней проходим а, Поэтому тут сильно париться в этом плане не стоит Так, давайте, ребят, смотрим, что можно сделать а, еще Дубина, молот, а, молот, вооружитесь этим инструментом, если желаете воз, воздвигнуть высочайшие залы и мощнейшие укрепления Так, что это такое летит, я не пойму Такое ощущение, как будто это то ли ветер, то ли в меня кто-то стреляет Трассеры летят Так, факел можно, кстати говоря, сделать, да? У факела, значит, огненный урон отлично, 15 Я понимаю, почему я теперь быстро ваншочу этих типов Да, вот смотрите, вот топора, значит, качество, прочность, режущий, 15, да А у факела у нас оглушающий плюс огонь Сила блокирования, кстати, здесь есть блок, я так понимаю Да, ну-ка, на правую кнопку Да, друзья, можно отбивать вражеские атаки с помощью блока на правую кнопку мыши Так, давайте, ребят, поедим Я смотрю, мой персонаж сейчас в данный момент голоден И, наверное, надо грибочком закусить Так, вот это что такое за полоска, я не пойму так, грибочек мы съели, давайте что-нибудь еще зажуем а, Трофейный Никс а Что у меня есть? Смолу мы, я так понимаю, не можем есть Сырое мясо, блин, тоже нежелательно а, Наверное, стоит поискать что-нибудь, что поесть А в лесу по-любому есть что поесть Например, вот тут, вот что-то мы проходим Тут, наверное, какие-то ягоды должны быть Или что-то в этом роде, но Проходя мимо, я не вижу здесь совершенно а, Что такое было, я не понял Что это такое было? Бук Я так понимаю, это маленькое дерево, которое тоже можно, да да, друзья, эти ветки тоже можно срубать. Только не пойму, что с них падает. Вроде какая-то смола сейчас упала. Да, есть такое дело. Добавлено древесина. Да, при срубании вот этих маленьких веток мы получаем просто древесину сразу же автоматически. Или же, все-таки, надо искать. Не пойму пока что, ребятки. Не пойму, вместе с вами. Раз... Вместе с вами, друзья, здесь и сейчас, в прямом эфире, мы делаем небольшой обзорчик. А вот эти типы меня, если честно, достали. Ну-ка, на -ка, факел. Ну-ка, я тебя сейчас догоню и факел в одно место тебе засажу. Да не убегай, ты что боишься? Нас одного удара. Кстати, огненный урон очень хорошо а, действует против этих типов. Кстати, вы видите, что сейчас происходит? Я могу таскать а, два оружия. В одной руке у меня топорик, а в другой руке у меня факел. Да, вот таким вот образом мы можем вооружаться, я так понимаю, двумя типами оружия. Так, ну что... Пора. Пришло время сделать, ребят, молоточек uh, Он у нас делается из дерева и камня Давайте создадим его uh, Я думаю, что при создании молоточка У нас появится дополнительная возможность Строить какие-то другие Интересные вещи, да, мне вот уже кучу подсказочек, смотрю, наскидывали И тут же приземлился наш добрый пернатый друг Ворон, с которым мы сейчас и поболтаем, да, на эту тему-то. Ну, что, давай рассказывай, что у нас тут, как? Вы создали молот. С помощью этого инструмента вы сможете возродить надежные помещения и высокие укрепления. Начните со строительства верстака, который позволит вам создавать другие объекты. Хм, интересная идея, интересный советик. Давайте попробуем прямо здесь и прямо а, сейчас. Я бы, наверное, построился знаете где? А, мне всегда нравится. Жить ближе к воде, поэтому я, наверное, где-то ближе к воде сейчас построюсь. Блин, там жабы у нас в воде плавают. Ой-ой-ой, что-то постоянно у нас повышается. Сейчас вот только что, что был, я что-то не успел заметить. Давайте посмотрим, ребят, у нас здесь есть наши навыки. Так, ПВП урон отключим Так, это что у нас такое? Трофей Никс А, это, ребят, смотрите, как, каких монстров мы убиваем Нам дают трофеи, прыжок Кстати, смотрите, ребята, раньше навыков было гораздо меньше И по мере их открытия У нас открывается все больше и больше навыков Которые мы изучаем То есть нам тут не дают сразу же полный список, список Того, что можно развивать А нам тут, ребятки, игра как бы намекает Если ты будешь делать то, то ты откроешь то Если ты будешь делать это, то тебе откроется Такая-то возможность, понимаете, ребятки Улавливаете тонкую связь, да, между этим, прикольно кстати, сделано. Мне, если честно, такая система вполне себе а, нравится. Ну что ж, давайте, ребятки, посмотрим, что у нас здесь есть еще. А, возле водички я хочу поселиться. Не мешало бы, конечно же, вот здесь вот поставить свой верстачок. Давайте, наверное, так и сделаем. Здесь много леса, здесь есть много камня. Ну как много? Относительно, ребятки, много камня здесь есть. Давайте, ребят, попробуем уже что-нибудь воздвигнуть. Хватит языком а, чесать. Так, мышка 1, мышка 2, переключить соединен. Что-то я не пойму, а что можно сделать-то? И как можно строить? На чем можно вообще. А, правая кнопка мыши, друзья. Да, прочее ремесло. Так, вот он, ребят, верстак. На него нужно 10 дерева. Давайте попробуем, все-таки поставим верстачочек. А его как-то поворачивать можно, не понимаю. Так, поставить, удалить, меню, перевернуть, соединить, параметры, левый shift. А, повор... а, поворачивать можно, кстати, ребятки, на мышку, просто роликом крутим и поворачиваем Вот, ребят, давайте вот здесь вот поставим на берегу прям, да Я пока, ребят, без дома, я бомжара, поэтому поставим просто его вот здесь вот на берегу Так, секундочку, секундочку, мне нужен верстачок Вот так вот, ребятки, строим верстак и вуаля, опять к нам прилетает наш с вами пернатый друг Который нам сейчас подскажет, что нужно делать а, дальше Ой, смотрите, сколько чертежей мы пооткрывали ой, ой ой ой ой строений сколько, я просто в шоке Я так понимаю, скоро мы, ребятки, построим свой первый а, дом Вы смотрите, чертежи прям так и валятся Так, хорош, папаша Хорош, иди отсюда, а. но у меня тут только Ой-ой-ой, я, я свой верстак, похоже, ударил, да? Я свой верстак из-за из тебя, из-за тебя, гаденыш, ты такой ударил. Я поломал свой верстак, иди отсюда. Так, ребятки, снова возник ворон. Он нам готов... Ой, смотрите, вы, вы посмотрите, до сих пор падают рецепты. Я уже, наверное, могу здесь построить все в этой игре. Давайте, ребятки, спросим Ворона, что он нам хочет сказать. Вы построили верстак. На верстаке вы сможете создавать сложные предметы, а также открывать больше а, зданий, которые можно построить с помощью а, молота. Это я уже понял, пернатый друг. Давайте попробуем, посмотрим, что предлагает наш а, верстак. Ремесленная стойка должна быть под крышей. В смысле? Не понял. Не понял. Только что мне давали кучу, кучу крафта, кучу всяких предметов, и тут сразу же мне предлагают построить, я так понимаю, дом, да? Ну что ж, давайте, ребятки, нам молоточек в помощь, я так понимаю, с помощью молоточка мы сможем воздвигнуть все. Ну, я вижу, что куча ресурсов, куча вот этих самых крафтов нам добавилось вот в этой вкладочке. Здесь мы можем сделать, а, плод, это плод или что это такое? Это, ребятки, плод. Мы можем сделать плод уже. Неужели? Так быстро? Я думал, ага. Я так понимаю, это у нас область. Смотрите, ребят, появилась область вокруг верстака. Это типа зона, наверное, какая-то, да, где мы. Не пойму пока, что это за зона. Но мне кажется, что это типа наш какой-то приват, наверное, или что-то в этом роде. Или, или область, в которой мы можем строить что-то. Так, смотрите, ребят, для плота нам нужна древесина. Нам нужны кожаные... Штуковины, мы, я так понимаю, не можем послой, Построить плот, потому что нам не хватает Пока что э, ресурсов Ладно, тогда отдыхаем пока с э, плотом платежник мы убираем Подождите, подождите, давайте, ребят, с вороном пообщаемся Этот парень у нас очень умный, поэтому он нам Подскажет, что можно э, Сделать, блин, а как отменить-то? Как отменить, ребятки? Да, просто Переключаемся на молоточек, да, давай рассказывай Что нам делать э, дальше Подождите, ребят, что-то я не понял Давайте подойдем уже, ну вот же, вот ты а, Ремонт это я понял, что ремонт. Надо, ребятки, срочно подойти к ворону и расспросить его. Так, ну что, давай рассказывай, опернатые. Следите за погодой. Если ночью температура упадет или вы вымокнете, промокнете, вам станет а, холодно. Выносливость будет восстанавливаться медленнее. В таких случаях лучше всего найти укрытие у открытого огня. Черт возьми, друзья, эта выживалочка мне уже начинает нравиться, потому что здесь очень много всяких а, аспектов нужно а, соблюдать. Смотрите, ребятки, у меня вот там вот в правом верхнем углу есть холод. Я сейчас замерзаю, потому что ночь на дворе, у нас сырость, мы потому что промокли, это, ребятки, негативные факторы, которые мы можем посмотреть где-то, наверное, вот здесь так секундочку вот здесь наверное активные эффекты ребятки а, сейчас у нас холод уменьшает восстановление здоровья и выносливости восстановление здоровья минус 50 восстановление выносливости минус 25 а, сырость уменьшает восстановление здоровья и выносливости минус 25 и минус 15 короче ребятки вот так просто здесь на нас действуют негативные эффекты поэтому нужно за ними всегда а, смотреть что у нас там в воде появилось не пойму ничего не появилось мне значит показалось ой ой ой опять промок а? черт побери друзья я опять промок и восстановление опять у меня стало а, хуже. Так, ну что ж, давайте, ребят, пробовать дальше тогда развиваться. Что нам нужно дальше сделать? Давайте посмотрим. А, мне порекомендовали построить какой-нибудь домик. А как его построить? Берем, ребят, конечно же, в руки молот и смотрим в строительство. В строительстве у нас практически все строится а, из древесины. Давайте начнем с деревянного пола, наверное. Или из какого-нибудь, наверное, лучше фундамента. По идее, дом нужно строить с фундамента. Если здесь фундамент, я пока что... Не нашел, соломенная крыша есть Так, конек, горбунек Короче, много очень элементов для строительства Но я думаю, что нам нужен сначала Деревянный а, пол Либо 1 на 1, либо 2 на 2 Давайте выберем 2 на 2 И где-нибудь уже вот здесь вот, Наверное мы и разместим Так, а смотрим, как можно переключить Соединенные параметры на shift Так, это у нас вверх-вниз Подождите-ка, так-так-так Короче, вот здесь вот, давайте попробуем построиться я вообще планирую построиться там, где у нас область немножко поровнее. Раз уж я начал строиться вот здесь возле воды, блин, здесь вот из-за кустов не видно, как можно построить свое жилище. Но я постараюсь, ребятки, сделать его сейчас как-нибудь вот тут вот на воде. Ближе к воде, ребят, сделаем свое первое жилище. Раз... Да, да, да, так, а дальше как строить? Да, кстати, к первому блоку уже наши вторые и третьи блоки стыкуются вот таким вот образом достаточно ровненько. Да, ребятки, я попробую построиться все-таки на воде. Не знаю, как это у нас получится или нет, но я буду пробовать стараться. Блин, я что-то так построился на воде, что я, похоже, по воде прям хожу, а? А повыше нельзя было поднять хоть как-нибудь? А как, кстати, убрать? Как убрать это все дело? О, убирается все просто, Также мы жмякаем. Или, подождите, или мы это ставим? Подождите, что-то я не понял Я пока что, ребят, не могу понять механику строительства и демонтажа всего этого добра Может демонтировать с помощью молотка надо? Раз, два, не пойму пока Пока, ребятки, не пойму, надо разбираться с этой системой Мышь один, а, мышь три, А, на ролик, друзья, мы удаляем, все просто На ролик нажимаем, мы удаляем то, что мы построили Естественно, забираем а, ресурсики Как бы повыше-то построиться я хочу, чтобы у меня домик был над водой, а не под водой Так, секундочку Удалить, меню строительства, переключить соединение параметров, повернуть Я бы, наверное, как-то, не знаю, приподнял этот фундамент Или что это такое? Это у меня вообще-то, по, по сути говоря, пол А где фундамент, здесь я не вижу Мебель, ремесло, а прочее Тут у нас костерок, кстати, костерок Блин, костерок-то нам точно нужен Я бы мясо сейчас пожарил на нем Я для этого и держу мясо Так, ребятки, давайте камни собирать Давайте, ребят, быстренько соберем немножко камней Здесь в лесу они валяются, везде Можно съесть еще кусочек Не надо мне кусочек, так, камень, ребятки, нашел я, отлично Нужно еще несколько камней Мы, ребят, на поиски, на поиски камней выдвигаемся Так это что за, за цветочки такие? Которые, кстати, можно собрать Новый материал, одуванчик я сейчас подобрал Да, ребятки, быть нужно внимательным, чтобы не пропустить нужные вам ресурсы Ну, камни, вообще-то, по идее, должны быть в горах, ближе к горам Но я сейчас шастаю где-то в кустах не вижу я здесь камней, тем более ночью. Ночью, кстати, очень сложно их вообще найти. Ветка, отлично. Интересно, сколько у нас а, максимальный переносимый вес есть у, нас, у нашего персонажа такой параметр? Ага, видно, ребятки. Вот, 48 из 300. Максимум это 300. Мы уже набрали на 48. До сих пор мы замерзаем нашему персонажу хреново. А, я так понимаю... О, камень, Отлично. Я так понимаю, когда мы замерзаем, у нас убывает уровень здоровья. Камни, камни, ребятки. Мне нужны камни. С. ой ой ой ой еще один весовичок. Ну, не кстати, вообще никак. Не, кстати, чувак, ты мне сейчас не нужен. У меня даже факела нет, чтобы тебя нагнуть как следует. Я просто-напросто на вылазке за камнями. И я сейчас очень сильно, смотрите, а, обессилен. То есть у меня сейчас и голод, а, у меня сейчас и. Значит уменьшается здоровье Да хорош уже, отстанет от меня, ты привязался А деревянный хрен Пошел вон отсюда, надо, ребята, сбежать от него попробовать Да, ребят, я сбежал, пока что, ребят, в первой серии Мы сбегаем от всех монстров, которые нас окружают Да, там, по-моему, кабанище был Я не стану, ребят, с ним связываться Потому что у меня сейчас а, проблема, да, небольшая Я слишком сильно ослаблен У меня сейчас холод на меня действует И мне бы сейчас найти себе укрытие Вот он, ребят, мой верстак Мы что-то, похоже, сейчас подняли, мы бег сейчас развили да-да-да, чем больше мы что-то развиваем, тем лучше, я так понимаю Но пока что, ребят, я не знаю, как здесь что распределять Есть, ребят, вот это у нас меню с активными эффектами Есть у нас меню с навыками, которые вроде бы копятся Но сделать больше, чем просто их получать мы не можем То есть распределять что-то мы не можем я пока не знаю, почему. Ну, короче, ребят, надо разбираться. Это своеобразная новая выживалочка, в которой нужно, как говорится, копаться, разбираться. Просто так здесь ничего э, не будет. Так, ну что ж, давайте, ребят, сделаем костерочек. Я уже давно хотел сделать костерочек. Так, молоточек. О, накопили мы ресурсов на костер. Я все-таки поставлю костер где-нибудь вот здесь. Пускай вот тут на пригорочке стоит у нас костерочек. Во, зажарим мы сейчас кого-то в этом костерочке, я так думаю. Давайте попробуем. Так изготовить, использовать предмет 1.8, использовать древесина ага, мы можем в костер подбавлять древесину так, а как сюда положить еду чтобы ее приготовить? как-то можно нет ее положить сюда, не пойму так, 1.8, использовать предмет если я на однерочку а, мясо положу, так, 1.8 давайте, ребят, попробуем, так, а сырое мясо и огонь возможно использовать вместе а я, по-вашему, что сейчас хочу сделать? ой-ой-ой-ой, горю! горю, ребятки, хорошо, что вода есть рядом ой-ой-ой, вы посмотрите вы посмотрите, а в воде, кстати говоря, жабы. Короче, с воды идут враги, а с земли идут враги. Мне как выживать-то здесь, вы предлагаете, а? Придется биться? Иди отсюда, жабеныш. Блин, вы видели, ребятки, в наглую? Нельзя, ребят, вставать в свой собственный костер, подожжете себе задницу. Я сейчас только что понял это на себе. Так, как положить-то? Использовать древесина. 1.8, использовать предмет. Атака, мышь, пробел, уклонения. А как, как, кстати, предмет использовать? Так, на днерку сырое мясо и огонь невозможно... Почему? Я бы, наверное, поджарил как-то, я не знаю, использовать предмет. Нельзя, говорят, сырое мясо положить. Короче, ребятки, очень пока что еще все противоречиво. А, пока что, ребятки, не пойму, как пользоваться элементарно костром. Но костер мне, мне ребятки, позволяет, а, по крайней мере, не обмораживаться. Вы видите, у меня а, индикатор обморожения убран, и мне уже гораздо а, приятнее здесь находиться в этом месте. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас игрушечка под названием Валхейм. Это у нас выживалочка, да, симулятор или песочница, как хотите, так и называйте, для кого как. Да, но достаточно интересный, ребят, геймплей здесь, как я так понимаю Нужно, главное, понимать, что вы делаете и подключать свои навыки выживальщика Которые вы получили в других каких-то играх Я надеюсь, обзорчик вам понравится и пригодятся мои навыки Которые я успел приобрести при прохождении в данный момент В принципе, ребятки, игрушечки я ставлю 8 из 10 возможных баллов в данном жанре Что, зритель, ты думаешь по поводу этой игры? Пиши, конечно же, свое мнение и братишка Scratch тебе непременно а, ответит. Также, ребятки, не забывайте ставить лайкосики под данный видосик. Братишка Скрэч специально старается всегда для вас снимает крутые видосы по самым современным новым а, играм. Ну а если, друзья, вы хотите, чтобы братишка Скрэч побыстрее запилил прохож... серию прохождения и выживания по этой игрушечке, давайте наберем на эту серию хотя бы 50 лайкосиков. Это не так уж трудно на самом деле. Для меня будет офигенная поддержка. Ну и для вас огромный респектос. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся. Продолжение следует.